доброго времени кто смотрит это видео тут в комментариях меня попросили сделать обзор более-менее такой чтобы было понятно по трактору мини трактор русич так вот начнем наверное, с отрицательного с покупки мини трактора русич через интернет магазин так вот друзья мои Куплен он через интернет-магазин, кредит. Итак, покупался он с отвалом, за который были заплачены нехилые деньги. Но не за этот отвал. В расчете на то, что был, должен был прийти нормальный отвал, а не это говно, Который у нас стоит 5 копеек у розницу, бля. Так вот, этот вал уже я варю и перевариваю и усиливаю. И все это бесполезно. Эти все места не рассчитаны. Он шел с резиной. Я уже тут нож более-менее такой приварил. Ну что, в общем, было на хозяйстве. Так как хозяйство еще молодое, на заваленке еще не валяется много железа. Конечно, потом я его переварю, двума ума доведу, потому что с ними я списался. Они идут в отказ. Вы хотели отвал с гидроцилиндром? Мол, получайте, хотя их просил в Догорю поставить маркировку отвала. Никакой маркировки они не поставили. Прислали вот это фухо. В общем, вот это отрицательное. Следующее отрицательное. Не дошел плуг, хотя он идет в комплекте с плугом. Трактор покупался 5 декабря, он пришел. Плуга с ним не было. Сказали, что его дошлют почтой, но на сегодняшний день уже 30 января 2019 года. Так что почти два месяца, ни ответа, ни привета, пишу на почту, переваливают на завод. И валят, что завод не отправляет. Причем здесь завод, когда деньги получены интернет-магазину. В общем, ищите нормальных поставщиков, чтобы приезжали со своими мастерами, которые вам этот трактор заведут, продадут. Меня же подкупило то, что, ну, во-первых, единственный телефон, который ответил, при поиске интернет-поиски вот остальные почему-то были либо вне зоны доступа либо вообще не брали трубку в общем в Приволжском регионе в Пермском крае я не смог найти другой интернет интернет поставщика и были только попадались Москва и тому подобное доставка оттуда они почему-то шибко дорого доставляет в общем вот так как у нас бюджет ограниченный был бы неограниченный бюджет естественно бы я этот трактор не взял но походя по интернету в основном почему-то только положительные отзывы так вот начнем мы сейчас с отрицательных первый отрицательный отзыв это его поставка вот аккумулятор аккумулятор мертвый трактор пришел заводили уже я снял с машины аккумулятор завелись с него пробовал его зарядить он заряд полностью не берет неразборный тому подобное в общем на один завод трактора его хватило заряда и не более все остальное время я завожу с другого аккумулятора там где-то видео по охлаждающей течи, по охлаждающей жидкости, которая тихла. В общем, скажу я вам, что получилось у меня заделать сваркой течь. И вот поставить тут капельницу-мапельницу для отвода потом конечно сделаю зима маленько пройдет холода отойдут сделаю расширительный бачок маленький какой-нибудь с машины со сцепления или откуда поставлю в общем аккумулятор мертвый так они мне кричали что двойной покрас типа на наш регион делаем двойной двойной покрас Покрас, покрас. Сейчас я вам покажу. Двойной покрас. Вот смотрите, даже не удосужились перед покраской. А краску, она вся вот тут спучилась. Вот я вам ее дергиваю, Пожалуйста. Вот так вот нас интернет-магазины дурят двойной покрас увеличены колеса типа объем больше нет объем остался тоже просили за полуось сказать ну полуось сама по себе внушает доверие 49 миллиметров она да полуось увеличена 47 миллиметров до 49 потому что интернет я лопатил здорово ну и еще более-менее модификация добавилась, что есть плавающий, Уже в этом есть плавающие. Все-таки зря я когда на них наехал, что нет плавающих. Нашел я его все-таки. Оно работает. Так, это у нас отрицательное. Я вам показал. Рассказал. Теперь по электропроводке. Электропроводка вся фуфлыжная, вся копеечная. Все сделано на соплях. Естественно, перелопачивать это все надо будет. Ми Мини-микрогенератор там где-то видео я вам его описывал, потому что он был снят и показан. Заряжать он аккумулятор не заряжает. Теперь мы маленько о плюсах этого трактора. Как альтернатива мотоблоку, да. Особенно если тебе за 40, то заползать за мотоблоком уже не сильно в хорошем физической подготовке, в общем. Да, здесь есть дифференциал, который включается принудительно. Есть повышенная, пониженная. Три вперед три назад одна назад вернее в общем пониженный повышенный получается 6, 6, вперед две назад так как маленько все-таки механизатор из меня хреновенький в кавычках получаюсь но с техникой все-таки я уже давно двигатель еще отрицательное давление двигатели датчик этот стоит молча ни какого давления тут речи не может быть оно как было на нали так и есть вместо этого сделали по другому они налили масло два уровня не знаю видно нет в общем, два уровня – это плохо. Масло горит, в самом деле, как и написано в инструкции в описании трактора. Масло должно быть посередине, между верхними и нижним. Поэтому, но так как давление водом в тракторе они тоже, видимо, не обнаружили и долили масло выше верхнего уровня. В общем, в два раза больше, чем полагается. В общем, положительно как альтернатива, как я уже говорил, да, для мотоблока она хорошо. Но, ребят, без цепей он зимой не поедет. Вот я выехал в специальность, чтобы сделать обзор. И вот все, встал. Сейчас буду копать земельку. Земельку будет Вот такая система. Что еще можно сказать про этот мини-трактор. Но так как я его уже почти приготовил, могу сказать, что э, по расходу топлива, да, оно соответствует описанию. То, что она 15-16 часов. Сейчас посмотрю, сколько часов у меня. Так, 16,2 часа. Морта часа. Затрачено примерно где-то около 8 литров соляры при том при всем что я все-таки греб снег пока был небольшой поэтому он требует цепи без цепей он никуда ну как-нибудь я его затолкаю это ничего страшного но так в основном что еще можно сказать пока еще не добрался до почвы фрезы которая с ним все-таки пришла отойдут морозы я сниму следующее видео как она чего куда работает ли она вообще в общем ищите дилеров которые более менее отзывом в интернете как я понял не стоит на них заморачиваться потому что я искал по этому мини трактору и сделал основном сразу учат как с этим конструктором совладать что надо сразу все переделывать но никто не говорит как они поставляются что в них какие изъяны и тому подобное про изъяны почему-то массу молчаний будут еще изъяны я естественно сниму следующее видео ну а так в основном так еще хотел маленько озвучить Повышенная скорость, она чисто транспортная. Практически на ней работать, я думаю, будет нельзя. Потому что первая повышенная, она даже выше, чем третья пониженная. Поэтому на третьей пониженной можно работать, на второй пониженной... Ну, первая пониженная это уж так себе. Ну, а ездить только на транспортных. При работе, думаю, транспортную скорость вы никак не сможете использовать. Как бы вы ни хотели что-то быстрее сделать. Думаю, он не повезет, будет дымить очень сильно. Ну а пониженное в них, конечно, работает нормально. Ну и двигатель вроде бы, вроде бы как работает, но не знаю, масло уже почернело, постараюсь 50 часов на нем добить. Доживет он, не доживет у меня вообще до весны. И как он пройдет сезон, тоже не знаю, буду описывать вам все нюансы которые увижу отрицательные и положительные так что подписывайтесь на канал смотрите кому интересно будет все это задавайте вопросы сниму еще видео и тому подобное все до следующего видео